Ом Меда представляет туман. Итак, история начинается с показа горящего корабля. С кем бы мелочь ни случилась. В котором было бы четыре человека, и у них были бы какие-то вещи. А от Табиа Чинак они что-то устают. Чтобы увидеть, кто из них пишет, чтобы увидеть в самооре. Но человек в области медицины смеется, что тащит его в самот. И эта сумма также попадает в самордх. На следующий день мы видим Эйлен по имени Антониус. В котором девушка целовалась с скотиной с маяка. Его зовут Стив Уэйн. Она объясняет, что среди базаргов залива Антониус. Его кумир будет сделан на этой неделе. Именно благодаря этим людям сегодня построен этот город. И Пхета Даха стала богатой один из которых был его собственным прадедом. После чего нам представляют портреты четырех мужчин по имени Деварту Уильямс, Ричард Ван Патрик Блау и Норман Касл. И они погибнут в этом городе. Далее мы видим Ника и его друга Спунера в лодке. Джо рыбачил там с двумя другими людьми. Через какое-то время они уходят. Но потом росток его сапога превращается в бутылку. Которые лежали летом много лет из-за чего у них сапог тонет Но как он оттуда выберется? И бот выживает Но тот потлик, что упал в воду с этого ростка, завтра уходит В котором есть его и канга Затем мы видим, как Ник идет на рынок Кринкл Маркет со своим клатчем Меня сломала эта рука Джо по пути он встречает девушку, перед которой останавливает свою машину. Но когда он приходит к ней, известно, что она сидит с его девушкой Альзой. Джо живет в 6000 миль от Антонио Алина. Она встречалась с Ником полных шесть месяцев спустя. Оба очень рады видеть друг друга. После чего Ник берет ее с собой, чтобы взять клач кого звали Машан, он сидел с Альзой. Он нашел его на берегу реки. Эль засадится и пытается взять его. Но он говорит ей, что если ты прикоснешься к ней, все станет мутным. Но она все равно была хорошенькой. Они продолжают писать в его руке. Ячмень был закрыт в течение многих лет. На нем тоже есть метка. Туда приходит монах и покидает Будду Адамаваху. Что показывает нам, что Стиву Уэйну нравится его взять, Что говорит ему, что в его радаре есть большая дыра. И так это похоже на приближение к инопланетянину. Стив — певец. Она говорит, что это так хорошо. Он приходит и разбивает стекло их машины. Они оба немного испугались когда увидели эту погоню. Но иногда отец встречался там. Кто называл их Конки и Кон и покидал фургон? С другой стороны, Элизабет добралась до дома своей матери. Чей воск очень рад видеть. Но она снова говорит дочери, что ты должна была позвонить мне, прежде чем прийти. Мой дом неблаготворительный, что злит Элизабет. И он течет обратно в поток. Ник все еще стоял рядом со своей машиной. Стало понятно, что что-то произошло между Элизабет и ее восковой. Поэтому он берет ее к себе домой. И Элизабет снились кошмары, когда они оба спали. В котором они бы тонули. И к его Элизабет эти рыцари приходят из шпали. И именно поэтому Элизабет зарезала этого инопланетянина и ушла. Теперь Елизавета пытается узнать о тех же символах на своем компьютере. Что он увидел на часах? Потому что они были в его кошмарах много раз. Но вдруг его компьютер выходит из строя. И гномы, взобравшись на него, словно взрываются. И когда она поднимает глаза, то видит прячущиеся за ней мокрые следы. Вслед за ними она приходит из дома на пляж. Он был окружен копытом со всех сторон. Но тут появляется Ник и забирает ее обратно в дом. Это секунда, и сидячая инди-стиви Уэйна с середины поднимает сингл и уносит его домой. И на нем сделаны такие же отметки. Таким же образом, таким же образом, таким же образом избили мужчину в лодке с девушкой. Экстербат пишет Тамгана Хархана. И как только он их увидит, он принес их домой во всей красе. Он был очень толстым. Оселе Шван заходит в кабину и пытается улизнуть от чаха стагарта. Давай попробуем. Но ни один из туарей не функционирует должным образом из-за этого загрязнения. А теперь холоды начинают усиливаться. Из-за чего они все заходят внутрь салона. Но вдруг все вещи их старости, блаз, ложные двигатели пробуют это. Это было тяжело. Где это кажется исполнением? На котором также находятся некоторые люди. Вот почему он называет Шаван корабль Духан Калибихар. Но тибетизм становится коровой. Они оба говорят об этом. Он находит этих двух девушек в Самдаре в одном и том же месте. После этого Элизабет Спунер заходит внутрь будки. Где в холодильнике он находит ложку. Ячмень помещали в холодильник после того, как его срезали с дуршлага. Затем Спунер говорит Нику, что Кхара травил уток и что он забрался с этим в холодильник. Но с ним никто не согласен. Потому что он привел того, кто там родился. Там Ник находит камеру из той же будки. Он дает эту камеру Элизабет и говорит, что, возможно, мы сможем что-то получить от нее, и с ее продолжительностью мы сможем доказать невиновность Спунера. Элизабет смотрит видео с той же камеры в кабинке Ника. Из чего видно, что Спунер говорил правду. После чего Элизабет берет камеру и уходит оттуда. Но тут его Парис соскальзывает, из-за чего он и камера падают в воду. Элизабет пытается связаться с Томом. Внутри которого он находит очень старую тетрадь. Которая написана для встречи с Патриком. Кому она идет к отцу Милану? Элизабет находит все это очень странным. Вот почему она ходит к этому Нарбоку Лакину Нику Карлакину. Где индейцы знают всю правду. Как их старейшины заселили этот город с таким количеством людей? Жил-был инопланетянин по имени Перлс Уильям Алиен, который в то время был крупным бизнесменом. Люди там были очень бессмертны и бессмертны. Но из-за несчастного случая он становится отчужденным. Но часть детей увезет оттуда корабль Элизабет Дем. Антон идет к Элейн. Где его кожаный блок должен был купить участок земли у Патрика Милна. Контракты а по этому договору столько денег им не дают. А вот Патрик Милан и три его спутника. Один союз называется Деварвиль в нормандском замке Ириджвелли, который является болваном. Они запирают их всех на этом корабле и поджигают. Из-за чего все эти люди считаются сгоревшими. И именно поэтому все эти люди теперь вернулись, чтобы отомстить. В остальном злодеи показаны при свете дня. И Аджити пишет, чтобы услышать это. Да и то из-за этого Канги там пожар. Который поднял его со своего места. А вот Стыва играет злодея Аака. Но когда она разжигает огонь, она видит, что Уалпур запросил знаки того же типа. Как это было на Канди, которые она записывает, увидев. И она говорит опираясь на свое место. Что вы не будете поднимать багаж с места и нести его домой, если только подушка не будет с вами. И там смерть этих троих видна у Элизабет Машори. Где вдруг Шон встал и схватил Элизабет сзади. И кто сказал, что Большой, смерть Шуна застревает на Большом Зионе? Потом оглядываемся на Машан на Буке. Если вы прикоснетесь к нему, там должно быть что-то И с медицинской точки зрения он находит веревку, зарытую в песок Он поднимает его и начинает смеяться Из-за чего ты так выглядишь? От чего он будет собой гордиться? На что и приходится смотреть, сидя в стабине И медицинская сфера следует за ним Но он входит в свой дом, будучи голодным И его бабушка сделала дверь и это действительно уходит. Но его ноутбук все еще работает. И вдруг кто-то стучится в дверь религии. Если он откроет дверь и выйдет, где дух, дух, горящее тело. Если похоже, что течет. И положил уголь на свое место. Но из-за дымки она не связана со своим сиденьем. После чего она говорит сама с собой и наконец что это чрезвычайная ситуация. В погоде пожар. И религия была убита. Если кто-нибудь услышит мой голос. Так что, пожалуйста, дайте мне песню. У меня что-то в животе, и я не могу дотянуться до своего места. Что слышно на Некрида? И почему он идет в дом Элизабет, чтобы готовить ее вместе с ним? Там, среди прочего. И в память о своих старших за пределами Антона Виттона Холла. Многие люди совершили бы паломничество, чтобы увидеть этих идолов. Что огни всего города погасли. Свекровь ритрафа ретрафа Энди тоже уезжает домой. Но по дороге их машина внезапно останавливается. И медицина приходит к этому. И окружает всю машину с четырех сторон. И грузовик из медицинского центра сильно врезается в его машину. Из-за чего его машина едет домой с водой. Где Стив выходит из воды и старается изо всех сил. Она освобождается от ее ног и обрызгивается водой. Тем временем бабушка Энди, то есть мать Стеф, убита духом. И Энди глубоко тронут видом обугленного скелета своей бабушки. И уходит в свою комнату. И Кара уходит в свою комнату. И этот дух собирается убить Энди. Но затем они ломают карту и забирают Энди ребенком. И, сев в машину, он переходит от тройки к маме Энди с одного места на другое. Где также живут мать и свекровь Елизаветы. Но тут в Танхал приезжает дядя Ханки Бодхи. Из-за чего Караби теперь ложится спать. Во-первых, мать Элизабет замужем. Который из Диут Уильямс сидит. Затем наступает очередь отца Милана, которого бьет очень скучающий дух. После чего Блок Тум Малану убивают, а могилу увозят в Истан. Где они бодры? Где убивают Пурваджа Ансаби? И тогда Блок дает Тому Малану контрактную бумагу. Это был тот же контракт, которые его предшественники сделали с Блоком. И после того, как Кантрик дал бумагу, Блок Том Малан также был убит путем поджога. Ник и Элизабет тайно наблюдают за ансабом. Когда идет бой огней. И когда на крыльях богинь. Ты серьезно, но это легко. И ты на той же стороне. А. Все эти духи и Элизабет исчезают. Сейчас сцена вырезана из сцены и нам показывают сцену следующего дня. Где мы видим Стива Уэйна и его няню на маяке. Где Стив сообщает суп, что произошло вчера. Это сверхъестественное занятие будет впервые в их городе. Никто не знает, что такое кукуруза. И все идет так или иначе. Значит риск все-таки не золотой и теперь Ник еще и летом этого нуба подделывает. Моченики этого усилия еще не прославят свой город. И с этим, это воронка в скверне.